Как правильно заряжать iPhone? Можно ли оставлять iPhone на зарядке на ночь? Что будет, если заряжать iPhone от китайского шнура Lightning? Давай разберемся в этих вопросах вместе. Меня зовут Артем, а ты смотришь канал Apple Finder. Погнали! В 2021 году со стремительным развитием технологий заряжать iPhone по-другому или как-то неправильно, честно сказать, довольно сложно. Казалось бы, вставил штекер в розетку, подключил iPhone к сети и вуаля, телефон заряжается. На самом деле так и есть, однако многие до сих пор верят в мифы, первый из которых всегда гласил нам, что заряжая телефон до 100% и пользоваться им до победного конца, вплоть до полной разрядки, это плохо. Мол, аккумулятор начинает сильно страдать и изнашивается довольно быстро. Возможно, данная история была актуальна для подобных роликов пару лет назад, но на сегодняшний день одни из самых актуальных смартфонов компании Apple обладают усовершенствованными гальваническими элементами, включая контроллеры питания. К этому набору можно отнести обновленное программное обеспечение в лице iOS 14, которое стало максимально умной не только для бережного и эффективного использования ресурсов батареи, но и которое помогает в экстренных случаях пользоваться устройством дальше. Речь здесь не столько про режим энергосбережения, сколько про два критически важных параметра – пиковая которая снижает частоту работы процессора устройства в случае, если аккумулятор был поврежден, и оптимизированная зарядка, которая снижает возможность износа батареи устройства до 95%. Отсюда плавно переходим к вопросу про зарядку айфона ночью. Кстати, вот я оставляю свой iPhone заряжаться на подоконнике. А где это делаете вы? Обязательно пишите об этом в комментариях. Если вы хотите оставлять свое устройство на зарядке ночью в оптимальном и удобном для вас месте, рекомендую зайти на канал студии Vira ArtStroy, где каждую неделю выходят новые обзоры интерьеров от профессиональных дизайнеров. За более чем 20 лет работы компания спроектировала тысячи квартир и прямо сейчас работает над сотней разных проектов. Вдохновляйтесь их примером в Инстаграме, обращайтесь к профессионалам через сайт, ну и конечно подписывайтесь на YouTube канал, чтобы по деталям собирать свой будущий интерьер мечты. Например, комнату в стиле минимализм с прикроватным столиком для зарядки вашего iPhone. Возвращаясь к нашим баранам, необходимо четко понимать, что же происходит с вашим телефоном после подключения к адаптеру питания. Сразу отмечу, что процессом зарядки батареи iPhone, как и любых, впрочем-то, современных гаджетов, управляет встроенным механизм – контроллер питания. В чем его суть и как оно работает? Контроллер не допускает перезарядки батареи и в то же время старается зарядить ее в кратчайшие сроки. При этом до 80% батарея заряжается довольно быстрыми темпами, а последние 20% наоборот в замедленном режиме. Как только батарея заряжена, контроллер отключает подачу питания. Батарея как бы оставляют в покое, не передавая и в то же время не забирая у нее заряд. Питание самого телефона в данном случае осуществляется от зарядного устройства. Иными словами, в этот период времени батарея и не заряжается, и не разряжается. Поэтому миф о том, что после достижения процентов заряда батарея переходит в циклический режим зарядки, разрядки, перезарядки и так далее не более чем вымысел. Если бы это было так, то батарея подвергалась бы дополнительному износу, что, понятное дело, никому не нужно и компании Apple в первую очередь. Соответственно, оставлять iPhone на зарядке на ночь можно и нужно, так как к износу аккумулятора это не приведет, чего нельзя сказать об использовании китайских шнуров и адаптеров питания. Существует отдельная категория сторонних аксессуаров для зарядки iPhone, которые сделаны качественно и будут приняты устройством и самой системой смартфона MFI, протокол, который расшифровывается как Made for iPhone. Что это значит? Если вы приобрели, например, шнур для зарядки вот с такой надписью на коробке, значит можно спокойно пользоваться, не боясь за состояние аккумулятора вашего смартфона. Точно так же и с адаптерами питания, пауэрбэнками и прочими зарядными аксессуарами. Дело в том, что у сертифицированных устройств установлен специальный чип, благодаря которому происходит контроль подачи питания к вашему айфону или iPad Более того, ваш смартфон или планшет без проблем будет распознавать сторонние шнуры и зарядки и соответственно заряжаться от них. Однако, если мы говорим про совсем не оригинальные шнуры Lightning, вот прям китайские, то они, конечно, могут повредить батарея ваше устройство, но, как правило, в 90% случаев либо они сами по себе выходят из строя довольно быстро, либо iPhone самостоятельно перестает распознавать такие сомнительные гаджеты в своем окружении. Как говорится, скупой платит дважды, поэтому подходите к выбору сторонних аксессуаров для зарядки вашего iPhone с максимальной ответственностью. Кстати, еще одним распространенным является вопрос, касающийся зарядки iPhone от адаптера для iPad. Переживать за состояние аккумулятора не стоит, поскольку блок больше силы ватт позволит заряжать аккумулятор устройства быстрее. Для сравнения, чтобы вы понимали, адаптер питания для быстрой беспроводной зарядки у новых iPhone 12 имеет силу тока в 20 ватт. Последний пункт, который стоит внимание, зарядка iPhone от автомобиля. Вопрос как никогда максимально актуальный, особенно с возможностью покупки доступных, но некачественных мобильных адаптеров. Все дело в том, что автомобильная электросеть далеко не эталон по стабильности напряжения, силы тока, а те дешевые автомобильные зарядки, которыми многие пользуются не могут уберечь смартфон от скачков в электросети автомобиля. Если вы столкнулись, например, с проблемой, когда ваш телефон перестал заряжаться, не принимает даже оригинальную зарядку и капель, заряжается очень долго или не полностью, или вообще стоит на зарядке, а процент уходит в другую сторону, скорее всего, проблема кроется в поврежденном контроллере питания. Поверьте, но в 90% таких случаев виноваты именно некачественные автомобильные зарядные устройства. Если же вы действительно проводите много времени за рулем и вам жизненно необходимо подзаряжаться iPhone от прикуривателя автомобиля, лучше переплатить пару сотен на то и тысячу рублей, но получить заведомо качественный аксессуар. Ссылки на одни из таких, даже которым пользуюсь сам, оставлю в описании под этим видео, имейте это в виду. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот ролик и что нового вы узнали для себя. Также не забывайте про свои лайки и подписку на канал, вам не сложно, а мне максимально приятно. Меня зовут Артем, до встречи в следующих выпусках, пока!